Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, уважаемые владельцы животных. С вами снова я, Меркула Федор Николаевич, ветеринарный врач. Два-три последних эфира вы задаете вопрос, какой наркоз применяете вы, ветеринарные врачи, когда оперируете. Не вредно ли это? Многие встревожены, многие опасаются, не то что опасаются, не то что побаиваются там, а просто хотят знать, как это происходит, и не вредно ли это для животного, и какие последствия. Хороший хирург, прежде чем оперировать, обследует животное, понятное дело, сделает, проведет, при обязательно, при операции, перед тем, как вести наркоз, при это условие. вот. И у нас распространили в основном два анестетика это препарат на базе ксилозина очень неплохой препарат миорелаксический эффект седативный эффект, аналогетический эффект аналогизирует, обезболивает вот и телозол который действует более сильнее, чем препарат, который используется на базе ксилозина вот делаем мы их оба сначала ксилонит на базе ксилозила который препарат очень даже очень даже неплохой сначала грубой а потом дозировочку по весу вводим телозол и животное уходит в глубокий наркоз обезболивание полнейшее гарантия полнейшая и самое главное что мышцы расслабляются все это дело, животное чувствует себя прекрасно, но дыхание остается, то есть дыхательный центр работает, вот это плюс огромный этих наркотов. Выходит животное, не волнуйтесь, постепенно из наркоза, так же, как постепенно входит, так же потихонечку, постепенно выходит. Очень много, вот по опыту скажу, очень много потом звонят, Федор Николаевич, а вот она шатается, кошка, вот она только, вот вы прооперировали, она вот ходит, вот пьяная, поднимается слабо, что, так она долго будет выходить из наркоза. Три, четыре, пять часов, в зависимости от того, какой организм. Не волнуйтесь. а это не смотрите, это естественный процесс. Пока препарат не выйдет из организма, она так и будет выходить. Вот. Не надо этого бояться. А вы хотите, чтобы она прям раз, быстренько и все. Нет. Обратный процесс идет также медленно, но верно. Вот. вот. таким образом. Вот эти вот два, скажем так, анестетика, вот эта вот анестезия, вот этот вот торкоз. Одним словом, если его развивать, применяется, у нас в ветеринарии. Спрашивают многие маленькой собачке, маленьким породам маленькой собачки, можно ли вводить этот наркоз. Может быть, как-нибудь местное обезболивание, ну, в зависимости от того, какая операция. Можно, можно. Эти препараты, чем хороши? Варьируется дозировкой, только дозировкой. Что не меньше весит собачка, понятное дело, меньше наркоза уходит, а действие что на, значит, чихуашку, что на кавказскую овчарку пятилетнюю, одинаковое действие, только в дозировке. Ну и при медикации, я уже говорил, это я и повторять, это великая вещь, при медикации, перед тем, как сделать наркоз, ввести животное в наркоз. Нужно сделать приведикацию. Атропия, димедро, улучшится дыхание, значит, вентиляция легких улучшится, чтобы предотвратить предотвратить нежелательные последствия во время операции. Поддержать сердце, поддержать дыхание. Вот. Вот таким образом. Все на этом. До свидания. Пишите в комментариях свои темы, что бы вы хотели еще услышать, узнать. Ответим на все ваши вопросы. Всех благ. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Здоровья вам и вашим питомцам.